Привет, всем меня зовут Данил, на канале Заблотой Сегодня я решила разыграть между прохожими скейт. Перед началом ролика нажми на вот эту вот красную кнопку, которую вы найдете, вы знаете, где она находится. И нажмите этому видео лайк или дизлайк. Переходим к видеоролику. Ребят, мне нужно три школьника для того, чтобы кто-то из вас получил скейт. Скейт! Второе! Раз, два, три! Все! Начали? Да. А сидеть можно? Нет. Только стоять надо? Да. А можно прыгать? Нет. Стоять только. А бегать? Нет. Долго видео. А это мы тут пустим до вечера стоите Что происходит? Мы выиграем скейт, отсанет от нас. Странная девочка. А что ты А если ты Мы напишем в комментариях, что Смотри, шарик Интересно, да. А ты где-то нашел? купил. А вот это Не скажу. Не интересно. Не скажу. Нас Зачем ты их просто так снимаешь шарками? Чтобы потом было... поставить какие-нибудь смешные талы? Можете попучнее встать для превьюшки. Потому что он подставит вам рожки и все остальное. Да. А вот так взять мячик. Шарик. Да. Да. То есть на комментарии напи этот. Не комментарий, а просто.. Спасибо. Дальше. Держим. Куда есть <свят> кадры? Да а ты выбываешь ты <свят> уходишь. Потому что да ты шевель. Судья не спорят. Красная карточка. Ну ладно. А благодаря... а Нет, он, <свят> он держит же. А что ты на нашем Пока не ваш. Ты, ты Да. А что у тебя за камера? А <соцентрический> фраза пошла нахуй. Фразы. Я тебе снова пошла, пошла нахуй. я, я, тебя я тебя выебу. Пятая фраза? Я тебя Пятая фраза? Пятая фраза Длина, не сна, не как сна, короткие, да, хорошо я запикивать умею? Ты Ошибочка! Ошибочка! Ошибочка! Видео. Почему ты захотел скейт? Скейт просто хочу, и чё? Зачем? Я его продам За сколько? 500 рублей Кататься буду А за сколько продашь? Я не буду его продавать За сколько продашь? продавать его не буду, он мне сам нужен За сколько купишь? Не буду я его покупать, я его выиграю Зачем ты мне тогда говорил, что купишь? Если... Если ты нас обманешь. Я скажу, зайди Вопросики. Отсосики. Я его продам. смешно. За сколько? Когда тебе укупят? За косарь. Зачем? Чтобы ты спросил. Да не умеешь кататься? Ну так себе. Нахуй мне нужен? Бывает, да? Так когда Захарик ты встал? Продай его. он ходит. Он ходит. Дим, давай же. А он ходит. Они он он говорят, люди забирают минуты шарик. Когда он прибался. Ну он так. А почему он ходит? А почему он ходит? А чё ты разговариваешь? Я спрашиваю в натуре. Они запрещали. разговаривать. А так можно, да? А? Шарики у друг друга забирать. А Вам никто ничего не запрещал? А я могу бегать. А я могу бегать. Нет. Давай, ёлка, маленький. А давайте, маленький. Буду... Надеемся, и Я, выиграл. я выиграл. Давайте, давайте я? Да, ну мы тоже будем. Не жарим. Выходи. Ну Выходи. Давай, Давай. Первый нож. Подожди, Давай. Давай. Домашний. Домашний. Домашний. Домашний. Домашний. Первые ножницы, Первый ножницы. Первый ножницы. Раз, два, три, раз, два, Как им кто последний... кто шарик, и надо победить? Что последний отпустит шарик, кто ты выиграл? А можешь кому-нибудь из них дать у него кто забрать последний шарик? Отдать мой... людей. Кто последний отпустил? Если шарик, тот выиграл. Как это страшно. А, я так сделала. Осусти просто это то бы давай, победа. Давай, давай, Быстрая Победа ну, Быстрая Победа как он Я... Серьезно? Торжественно вручается скейт браво, браво. Су -су -су. Э -э Шарик мы дарим Дядя тебе в честь Нет а так, О, Они должны всем э Проигрышам достаться да, были То есть они нам, да? Да Миша, мы с тобой, тобой выиграли Шарик <говорит> а я тебя, я Ну все, спасибо, бро мы... Если еще какие-нибудь конкурсы будет нас Давай Давай